О, сразу включился. У меня почему-то с второго только включается всегда камера. Ну, это не страшно. Друзья, добрый день. С вами Татьяна Смирнова. Я уже вижу, что у нас много новичков есть на сегодняшней встрече. Это очень приятно. Наташа, спасибо за такой, за такой позитивный рассказ. Я думаю, что вы получили удовольствие. Я точно получила удовольствие. Спасибо всем. Добрый день еще раз. Я тогда выключаю эту презентацию. Я надеюсь, что вот этот слайд, где у нас написано «Согревание денежной звезды», все уже успели посмотреть и кому нужно записать. Хорошо? Я тогда переключаю на свою часть. Так. Итак, у нас еще осталась часть фэн-шуй. Мы сегодня поговорим. Да, со звуком, давайте проверим, со звуком все ли нормально. Поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале, все ли хорошо со звуком. Меня слышно? Вижу, вот десяточки пошли. Ага, все хорошо, отлично. И у нас сегодня часть еще фэн-шуй. Мы поговорим о прогнозе на месяц водяной козы, на месяц июль, который начинается у нас с 6 июля и будет длиться до 6 августа по летящим звездам. Кто не знает, что такое летящие звезды, поставьте, пожалуйста, минус в чат. Кто знает, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Потому что новичков много, нужно понимать, что, собственно, в ней рассказывать и что можно пропустить. Угу. Вижу, что в основном в курсе, да, то есть наши участники в основном в курсе, есть новички, которые не знают, что такое летящие звезды. Ну, в двух словах, не буду долго ваше внимание отвлекать, да, потому что много у нас людей, которые знают эту тему. И смотрите, что такое летящие звезды. Когда сейчас Наташа рассказывала о прогнозе по БАЦИ, это вы делали вашу карту рождения, да, то есть натальную карту именно на час рождения в калькуляторе. И эта часть как бы вот БАЦИ описывает влияние энергий данных человеку при рождении то есть как на него приходящие энергии влияют именно на человека да то есть вот бадзи об этом говорит приходящий год приходящий месяц то есть как сам человек на это реагирует помогают эти энергии человеку жить или не помогают человеку жить и э, это вот одна часть астрология. А вообще астрология так как китайская метафизика такая, да, вот большая наука, большое искусство. Оно состоит из трех частей. То есть влияние энергии времени, вот то, что говорила Наташа, влияние тех энергий, которые приходят, это и Влияние пространства на человека, да, то есть вот то, что мы сейчас поговорим, это, в общем-то, те энергии, которые влияют не просто на человека, а на пространство дома, в котором он живет, либо на пространство э, офиса, в котором он работает. То есть то, что нас именно окружает, именно физически окружает да, то пространство. Оно тоже получает энергию приходящих периодов, и вот эта энергия приходящих периодов описывается летящими звездами. Ну, мы поподробнее поговорим дальше, да, что такое звезды, какие они есть, сколько их как они влияют, за да, что отвечают, у них у каждой есть сфера своей э, деятельности, да, сфера своего влияния, и мы об этом поговорим. То есть, и есть еще удача человека, то есть вот сама китайская метафизика разделяет три вида удачи. И есть еще удача самого человека. Будет он реализовывать эти энергии, которые приходят, или не будет реализовывать, в общем-то, махнет на это рукой да, и ничего делать не будет. И, в общем-то, это тоже процента отводится на. Э, деятельность самого человека да? то есть насколько он ну проактивный скажем так вот понятно ли то что я сейчас сказала в чем разница прогноза по базы и разница прогноза по летящим звездам то есть летящие звезды это та энергия которая опускается на пространство нашего дома а наш дом это четыре стены в которых мы живем до да? либо офис он тоже огражден стенами, да, то есть есть такой вот тайчи, в котором мы находимся, и мы сейчас будем говорить вот о пространстве дома и о его влиянии на нашу жизнь в следующем месяце. Все понятно, да? Отлично. Тогда можем продолжать. И как я уже сказала, да, что у нас начинается месяц Козы вот 6 июля, и мы с вами будем смотреть сегодня. Какую энергию принесут нам месячные летящие звезды как корректировать негативные звезды потому что не все они позитивные в каких направлениях можно и нежелательно путешествовать в месяц козы что советует карта цены нельзя месяца ну это очень коротко потому что у нас времени сегодня не так много расскажу немножко о, пред... о предстоящем курсе и конечно же не уйдете без бонуса потому что мы по традиции в нашей школе каждый преподаватель на таких открытых встречах дает обязательно какую-то вкусняшку которую практически можно использовать для улучшения жизни если вы согласны с таким планом поставьте пожалуйста восклицательные знаки и мы начинаем. Отлично, поэтому не расходитесь, вкусняшка будет, конечно, в конце. Кто меня не знает, я в двух словах скажу. Я э, занимаюсь китайской метафизикой уже очень давно, почти 20 лет. Э, зовут меня Татьяна Смирнова, я преподаватель школы Натальи Пугачевой. И э, моя специализация – это... Спасибо большое, Ю. Э, Моя специализация – это... Цимэль Дунзя и Фэншуй. Вот. Как бы есть, есть курсы, которые я уже провела, уже у меня есть несколько сотен учеников по Цимэль Дунзя, и также ну, чуть меньше по Фэншуй. Мы планируем вот большой запуск еще в осенью, да то есть в этой, в этой теме, в теме Фэншуй. И, в общем-то, еще я сейчас изучаю в индивидуальном режиме, то есть индивидуально обучаюсь у преподавателя еще одной техники, то есть еще одному искусству, анализа судьбы и улучшения жизни. И, конечно, тоже поделюсь с вами этими знаниями в свое время. Да? Поэтому следите, пожалуйста, за нашими анонсами и приходите к нам учиться. Приглашаю всех. Здесь написаны мои преподаватели. В общем-то, это я коротенько так вот... Учусь, конечно, я и очно, и заочно, и, в общем-то, на русскоязычном пространстве у наших таких знаменитых учителей, вот, у которых есть определенные специализации, я, конечно, у всех в основном учусь очно. Добрый день всех, всем еще раз, да, спасибо, что вы с нами на сегодняшней встрече. Ну и перейдем к контентной части куда не рекомендуется путешествовать, в каких направлениях не рекомендуется путешествовать в месяц Козы, то есть в июле и вот до 6 августа. У нас в этом, в этом месяце нам больше повезло, у нас больше таких направлений, которые можно использовать, потому что неблагоприятные направления у нас остаются Восток и Запад, которые у нас, в общем-то, соответствуют направлениям всего года. Да? То есть весь год нам не рекомендуется ездить в направлении Востока и Запада. На востоке у нас неблагоприятные энергии весь год, и поэтому туда не очень хорошо ездить. А на запад, потому что мы, если едем на запад, мы возвращаемся на восток, да, то есть мы как бы домой... Едем в нехорошую энергию, это тоже не очень хорошо, поэтому вот эти направления стоит избегать, выбирайте другие направления в летний период, если вы куда-то планируете, то, в общем-то, все остальные направления более-менее приемлемые, есть даже хорошие, да, о хороших мы, опять же, поговорим мне переезжать в августе можно узнать куда нельзя август это уже другой месяц да то есть это у нас будет после 6 августа у нас начнется месяц уже обезьяны это уже другая история следите опять же за нашими анонсами будем, мы будем рассказывать про август уже в соответствующее время да то есть в начале августа либо конце июля если очень нужно пишите лени пироговой Письмо, а, это я вот или не отвечаю, да, если мы подберем для вас благоприятные даты, чтобы каким-то образом нивелировать. И вот, Ольга тоже, да, если очень нужно, нужно, в общем-то, какие-то меры безопасности использовать. Я сейчас часть этих мер безопасности расскажу на этой встрече. И, конечно же, хорошо подбирать благоприятные даты, которые нивелируют негативный эффект. Поэтому вот. В купе все средства защиты которые мы можем использовать тогда вот поездка будет ну, по крайней мере не не принесет негатива да то есть она может ну, как бы не, не, вот эти вот меры безопасности они нейтрализовывают негатив по крайней мере не, не ожидаем ничего такого дурного ну в общем вы запомнили до да, что не рекомендуется путешествовать в направлениях восток и запад не рекомендуется делать ремонты в следующий месяц, в месяц козы, в домах тылом, ну и переезжать тоже в домах тылом, на северо-запад 1-2, на запад, на юго-запад, юг-восток, юго-восток 2-3. То есть, в общем-то, для ремонта как бы остаются прям <laughs> небольшие участки, да, там буквально в 15 градусов, если у вас там комната попадает в этот сектор в 15 градусов, то, в общем-то, можно, но... Вы видите, что основная часть нашей квартиры будет вот так закрашена красным цветом. И вот эти участки, которые попадают в эти направления, в красную зону, мы, в общем-то, не рекомендуем там делать ремонты. И если дом, ну, новый, новый дом, который вы собираетесь переезжать, тыл этого дома будет в этих же направлениях, в красной зоне, то переезжать в такой дом лучше отложить, месяц козы не переезжать и использовать другое время. Никак не могу понять, почему в дальние поездки в неблагоприятные месячные звезды ездить нельзя, а прогулки по цемень ходить можно. Объясните, пожалуйста, Любовь. Очень хороший вопрос, спасибо за него, потому что мы... Когда вы ездите в какие-то дальние поездки, это, во-первых, далекое направление, да, то есть это сильная активизация, длительная активизация, а если вы идете, например, в прогулки по цемень, то это короткие расстояния, да, то есть вы идете 20 минут и, в общем-то, не зацепите, вот не, не успеете так активизировать вот эти вот негативные энергии, пятерки, в частности, мы если о ней говорим, да. Тогда, в общем-то, активизация цимэнь мы делаем, и цены это такое высшее искусство, потому что оно как раз будет являться ну, средством безопасности, да, вот как раз от этих негативных неблагоприятных энергий. Поэтому вот из этих соображений мы не часто, то есть, если вы постоянно, например, на работу ездите в пятерку, да, то это, конечно, активизация, то есть за год вы в это, это направление активизируете в общем-то успешно у меня просто был такой опыт свой личный да поэтому я понимаю о чем говорю то есть это негативно сказалось а если мы делаем какие-то разовые прогулки по цементу нельзя не всегда то есть не каждую неделю не каждый день в это направление не, не благоприятно, в пятерку да, месячную или годовую или то конечно же мы не успеваем ее активизировать и я стараюсь когда рассчитываю прогулки на месяц да, вот по нельзя, по этой технике, то месячную пятерку я учитываю, а в годовые иногда разрешаю гулять, вот особенно когда делаю активизации для, ну, для конкретных каких-то целей, да, для своих клиентов, целевые такие вот и индивидуальные, то, в общем-то, я им иногда в пятерку годовую разрешаю гулять, потому что, в общем такие активизации бывают очень сильные, и они ну, не так часто случаются, Поэтому мы используем. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос, Любовь. Перед этим слайд, пожалуйста, верну. Вот. У нас вся эта информация будет в записи на YouTube. Точно так же, да, потому что запись идет автоматически. И вы можете посмотреть потом это просто на, в спокойном таком режиме. И э, мы не рекомендуем и переезжать и делать ремонт, да, вот в этих секторах. Почему? Потому что здесь, опять же, у нас есть э, негативные энергии, кроме пятерки, кроме годовых летящих звезд, еще у нас есть три ша, и это тоже. Если эти три ша у нас находятся э, в тылу дома, а три ша бывают годовые, бывают месячные, да, то есть мы здесь все это учитываем. И когда у нас три ша в тылу, дом болеет. Дом болеет, поэтому не рекомендуется переезжать. И если пятерка, вот опять же такой нюанс расскажу, да, то есть если пятерка на входной двери в дом, то тоже в, этот, в это время, когда у нас находится и месячная в том числе, да, ну годовая, тем более, да, нам весь год будет на двери, входной двери в дом. И если месячная пятерка прилетела на входной дверь дома, то тоже нежелательно в такой дом переезжать. Лучше отложить переезд, либо нужно, опять же, понимать, каким нюансом это может привести, и выбирать тогда вот все миры, выбирать благоприятные даты и использовать все меры безопасности для того, чтобы осуществить этот переезд, потому что иногда... Ну, кто знает, уже давно занимается китайской метафизикой, да, они, конечно, люди уже заранее там знают, планируют и подбирают время, да, и заключение договора, и договариваются там с новыми жильцами, например, при продаже квартиры, с риэлторами, когда сроки выезда себе подбирают. Но вот новые люди, которые только начинают заниматься китайской метафизикой, еще не, не обладая такими знаниями, да, бывает такое, что уже по факту вот надо переезжать то, соответственно, нужно тогда просто обращаться к консультантам, и вот все меры безопасности, которые можно применить в данной ситуации, их нужно применять, потому что переезд – это очень сильное, сильное действие, сильная активизация, и она такая долгосрочная, да? то есть вы можете как бы с собой привести много-много неприятностей в данном случае. Сейчас про двойку поговорим, Эльмира, я все расскажу. Ну, я надеюсь, вы читать умеете, да, все грамотные, все школы заканчивали, все это прочитали. То есть какие вот, опять же, на слайде у нас какие сектора для переезда и ремонта неблагоприятны. Опять же, есть ну, когда очень надо, да, то есть вот уже все, уже планировали, там, не знаю, ремонт делать пять лет назад, и уже, в общем-то, из-за того, что здесь вот неблагоприятная какая-то ситуация, даже вот с годовыми летящими звездами, да, то есть есть сектора, которые у нас в красной зоне весь год, и, и как бы, от, откладывать из-за этого не хочется, да, то есть, опять же, мы тогда, э, есть техники, э, если вы хотите обратиться, ну, то есть хотите нивелировать негативный эффект, чтобы его не было, тогда нужно написать Лене Пироговой, и мы для вас все это посчитаем, и и, в общем-то вам рекомендации дадим как это дело избежать да, как это дело нивелировать негатив и как в общем-то неприятности избежать то есть есть возможности которые мы используем опять же есть средства китайской метафизики которые позволяют это делать и на этой на этом слайде вы видите карту летящих звезд на год и на месяц да? опять же помните что я говорила что летящие звезды это энергия. И в китайской метафизике их принято обозначать цифрами, и у каждой звезды есть название, и у каждой звезды есть цвет. Да? Ну, в общем-то, карты летящих звезд составляются вот по, ну, в цифровом варианте, да? скажем так, в цифровом варианте. И почему вот здесь вот у нас именно такой вот квадрат 3 на 3, потому что это у нас такой инструмент китайской метафизики, называется квадрат лошу, который описывает пространство. То есть 9 секторов в пространстве, и в них вписаны 9 звезд. От 1 до 9, да, то есть вот звезд всего 9. И у нас есть, мы можем, вернее, рассмотреть не то, что есть, а мы можем рассмотреть несколько карт, да, то есть летящих звезд. Звезд всего 9, но есть звезды, которые живут в помещении постоянно. Это натальная карта звезд. Она строится и рассчитывается по особым правилам, которые мы изучаем на курсе по фэн-шуй и курс по летящим звездам. И эти натальные звезды они не меняются. Да? То есть это как карта рождения человека, так и у дома есть своя карта рождения, когда дом построен. Энергии также пришли в этот дом, и они живут постоянно, пока этот дом не разрушится. То есть это натальная карта звезд. То есть когда-то рождение человека никогда не меняется, так и карта натальная звезд дома тоже никогда не меняется. Это так вот постоянно. И есть звезды, есть карты звезд, вернее, которые э, приходящих периодов, да, которые меняются, эти карты звезд. То есть вот можем посмотреть годовую карту. Она у нас представлена вот здесь на слайде вверху. И в месяце приходят, тоже какие-то звезды прилетают, да? то есть и в дне какие-то есть звезды прилетают, и мы можем построить и дневную карту, и даже, даже часовую. Но часовыми дневными картами пользуемся меньше. Почему? Потому что эта карта будет действовать только в определенный час. Да? Дневными картами мы пользуемся, есть определенные техники, которые учитывают эти дневные карты но в общем-то в таком крупном масштабе да, когда мы говорим о прогнозе на месяц конечно мы будем пользоваться месячной картой летящих звезд и когда мы накладываем друг на друга эти карты да то есть мы сейчас с вами не учитываем натальные звезды дома почему потому что у каждого дома есть своя карта рождения, да, мы не можем ее сейчас проанализировать, это уже отдельная история, но мы можем проанализировать карту годовую и месячную, то есть годовая – это такой большой тренд на целый год, да, то есть задает тон, можно сказать, да, и э, мы эти карты накладываем на план нашего дома, сейчас я покажу, как это делается, и вот э, годовая будет работать весь год э, в этом пространстве нашего дома, а Месячная карта работает месяц, да, В следующий месяц будет другая карта. Что главнее, Светлана пишет? Главнее обе карты, почему? Потому что и натальная, вернее, и годовая, и месячная карта, они все главные, почему? Потому что месячные карты работают быстрее, да? вот эти месячные звезды. Потому что они работают очень быстро, вы их заметите влияние очень быстро, они же такие резкие, да, они пришли на месяц, соответственно, они такие вот прям вот активно воткнулись к нам, да, э, годовая карта работает весь год, она может работать, вы можете заметить ее влияние только, может к середине года, да, или к концу года, а месячные вы увидите быстро, то есть вот они пришли, они сразу толкнули что-то, да, пока вот годовая раскачивается. Натальная карта работает всю жизнь, да, то есть, ну, жизнь, вернее, самого дома, да, она может пережить даже людей в этом доме, несколько поколений, правильно? и она будет работать все время, пока дом не разрушится. Соответственно, влияние натальной карты, оно тоже мы можем заметить через несколько лет даже, да, то есть когда мы будем чувствовать на себе вот влияние этих звезд. Поэтому, как бы, серьезней это влияние, конечно, натальных звезд, но быстрее это влияние месячных. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, да? Тыл дома – это направление входной двери в квартиру или в дом. В дом, Наталья, мы говорим о доме, да, то есть это направление, противоположное фасаду дома. Тыл – это всегда направление, противоположное фасаду дома. Фасад дома определяется не только по входной двери, но если вы живете в многоквартирном доме, то есть там есть свои правила, поэтому мы сейчас с вами будем говорить. Упрощенный такой вариант, если вот для новичков, да, упрощенный. Запись, конечно, будет. Можете просто определить компасное направление, вот где у вас для летящих звезд есть свои правила определения и летящих звезд в доме, да, если быть вот, подходить уже так научно. Ну, поскольку еще раз у нас есть люди, которые уже знают об этом, да, и уже проходили, и понимают, о чем я говорю, то есть тогда вы сделаете карту летящих звезд, наложите на план своей квартиры уже с пониманием, для новичков просто определите по компасам, по компасу направление в вашей квартире, где у вас север, где юг, где восток, где запад и, соответственно, направление угловые. Да? То есть у нас всего 8 компасных направлений. А если два входа с разных сторон, как определить, где тыл? тогда берите главный вход. От главного входа смотрите. Если я живу ну, год в доме, натальные уже влияют на меня, Светлана. Скорее всего, начинают влиять. Может быть, вы еще вот года через три только увидите влияние. Но, конечно, они влияют, да. То есть, назначено с первого дня фактически как бы там поселились в этот дом, они начинают на вас влиять. Другое дело, что вы увидите результат этого влияния, да, может быть позже. Снова придется спать на кухне. Раиса пишет. Ну, если место позволяет, почему нет? Итак, я надеюсь, что все понятно, то, что я сейчас сказала. Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. И я сейчас буду рассказывать, как у нас влияют комбинации звезд. Да? Я уже говорила, почему здесь представлены две карты, годовая и месячная, потому что мы с вами всегда оцениваем комбинации звезд. Судя по цифрам, карты не совпадают годовая и месячная. Они не, они не должны совпадать годовая и месячная, потому что у месячной, если бы они всегда совпадали, тогда зачем -то их строить две карты? Да? Построили одну и, в общем-то, по ней работаем. Мы с вами как раз смотрим комбинации звезд, потому что месячная карта накладывается на годовую карту, и получается комбинация. Обращаю ваше внимание, для тех, кто опять же не знает, что когда мы строим квадрат Лошу и вписываем в, ну вот в данном случае, да, в таком базовом варианте, когда мы вписываем звезды, то у нас в квадрате Лошу всегда юг наверху, север внизу. Вот так, здесь будет север, здесь будет юг. Это правило применимо, в общем-то, фэншо используется в китайской метафизике, применимо практически ко всем. Ну, ко всем картам, да, скажу, скажу так, ко всем картам. И если у вас, конечно, например, когда вы накладываете эту карту на план квартиры, сейчас я на плане это покажу, то есть у вас может быть наверху не юг совсем, да, может быть какой-нибудь юго-запад, тогда вам нужно эту карту подвернуть. Но в любом случае, если вы смотрите, неважно, вы определили, ну, наверху у вас юг или какая-то другая сторона света, да, то есть если вы определили, что у вас, например, Юго-запад наверху, соответственно, вы будете понимать, что там у вас четверка, да, потому что вот здесь у нас юго-запад. Сейчас я распишу, чтобы всем было понятно. Здесь запад, здесь северо-запад, тут уже север, здесь северо-восток, здесь восток и здесь юго-восток. Вот так. То есть если у вас наверху получился юго-запад, например, да, то вы должны понимать, что у вас там четверка. То есть и все остальные, в общем-то, вам нужно карту подвернуть. Мария, эту, эту информацию, вы, наверное, вы написали, что вы, наверное, пропустили информацию о том, как строить карту дома. Мы ее на этом э, на открытой встрече не разбираем, потому что это определенные правила, это сложности, и мы этому посвящаем э, целый курс. Да? То есть у нас несколько фэн-шуй э, на, на фэншуй курсе у нас есть несколько занятий, посвященных как раз построению натальной карты ведящих звезд для дома. Поэтому это более сложная информация, мы здесь не даем. Так, надеюсь, понятно, да, с месячной картой мы делаем то же самое, мы ее подворачиваем под те направления в доме, какие у нас, собственно, есть. Мы не можем прямо вот взять карту, да, на наш дом прямо вот так наложить, не можем. То есть это, надеюсь, понятно. Если понятно, поставьте, пожалуйста, опять же, восьмерочки в чат, да, если это понятно что мы вот так не можем посмотреть. То есть нам обязательно нужно эту карту вписать в наш дом по сторонам света. По сторонам света. Отлично, все понятно. Давайте двигаться дальше, то есть вот смотрите, какие у нас получились результирующие хорошие, благоприятные и неблагоприятные сектора, потому что когда мы с вами оцениваем комбинации, я сейчас по каждому сектору расскажу, что делать и как делать, что с этим делать, что приносит нам эти энергии, тем не менее, в общем-то, результирующая карта летящих звезд у нас вот такая, хороший у нас сектор юго-запад и северо-восток, и, соответственно вот эта ось юго-запад северо-восток самая благоприятная для поездок в месяц козы для путешествий да, и для отдыха поэтому если кто-то планирует поездки вот пожалуйста юго-запад северо-восток можете использовать эти направления для путешествий и неблагоприятные сектора у нас южный юго-восточный восточный западный сейчас сейчас расскажу о звездах будет понятно почему да вот именно так сложилось. нейтральный сектор у нас северо-западный и северный сектор и как я уже говорила немножко так расскажу о стихиях звезд у них у нас всего 9 звезд есть хорошие звезды есть нехорошие звезды то есть которые хорошие в определенный период времени да, которые сейчас у нас нехорошие эти звезды и Звезда-единица хорошая, считается белая звезда. Белая звезда 1 у нас отвечает за ум, интеллект, за коммуникацию, то есть то, что приносит, в общем-то, нам хорошие идеи, позволяет получать какие-то инсайты, хороша для обучения, в том числе, потому что те знания, которые к нам приходят, то есть информация новая, то есть, вот эта звезда хорошая. Звезда 2, земляная, она Звезда болезни, конечно, мы болезни не любим, соответственно, эта звезда неблагоприятная. Звезда тройка и четверка звезды деревянные. Тройка звезда агрессивная, такая очень активная. Четверка больше связана с романтикой и обучением. Звезда пять также имеет стихию Земли. И это император. Это император, то есть она такая очень неприятная звезда. Вот как раз мы когда говорим, что у нас негативная энергия на востоке да, тогда мы как раз говорим что у нас она негативная из-за того что там поселилась вот эта вот звезда императора конечно когда приходит в какой-то сектор, вот эта пятерка, вот эта звезда императора, мы понимаем, что император, конечно, обычно не хвалит, да, а наоборот ругает, наказывает, и мы, в общем-то, поэтому как раз побаиваемся вот этого, влияния вот этого, вот этого императора, да, и влияние вот этой негативной энергии. То есть фактически она сейчас всегда негативная, то есть вот в этот период времени, когда мы живем. Звезда металлическая шестерка, шестеркой семерка. Звезда шестерка – это белая звезда, благоприятная звезда в большинстве случаев, потому что она позволяет отношения с властью наладить, она позволяет продвинуться в, продвинуться в карьере, то есть она такая строгая, она металлическая, то есть структурированная и позволяет э, заканчивать проекты, да, то есть чтобы вот то, что мы получили какие-то идеи, нам нужно их реализовать и, в общем-то, завершить проекты, поэтому вот звезда такая хорошая, которая позволяет это сделать. Семерка металлическая звезда красная, она у нас неблагоприятная, потому что это звезда грабежей, пожаров, и, конечно, понятное дело, что это не позитивное событие, да, она приносит. Звезда 8 земляная, тоже белая звезда, тоже хорошая, то есть у нас три хороших звезды, это 1, 6 и 8. Звезда 8 приносит богатство, это сейчас в наше время процветающая звезда, и она позволяет нам зарабатывать деньги. То есть это звезда богатства, звезда, приносящая богатство через работу. То есть приносит много работы и достойные вознаграждения за эту работу. Поэтому звезда тоже хорошая. И следующая звезда 9 – это звезда радостных событий. Это такая звезда 50-50. Ну, в общем-то, она все равно сейчас уже, следующий период у нас скоро начинается, девятый период – это будет звезда процветающая, которая будет приносить также деньги, доходы, радость. И, в общем-то, звезда хорошая. Поэтому еще одна звезда, которую мы можем использовать, да это звезда 9. Что такое путешествие юго-запад, северо-восток – непонятно. Это направление. Компасное направление, да, то есть если вы, например, живете в Москве и едете куда-то на северо-восток, например, на Урал, да, тогда как раз это хорошее направление, это северо-восток, то есть урал от Москвы на северо-востоке, или, например, на Юго-Запад, если вы едете из Москвы, живете в Москве едете в Италию, да, то есть живете в европейской части России, едете в Италию, то Италия от европейской части России будет на юго-западе, это тоже хорошее направление, То есть, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Uh -huh. четверка это звезда романтики и звезда образования деревянная звезда натальные 75 в центре они никак не влияют потому что центр это точка, вот, поэтому мы их не используем так Двигаемся дальше. Здесь более подробно написаны свойства звезд. Я надеюсь, что вы тоже почитаете это все. Пока вот я вам это отвечаю на вопросы, вы можете посмотреть, в общем-то, что приносят эти звезды. Да? Более подробно описано. И как мы, в общем-то, накладываем да, как мы накладываем карту летящих звезд. Как я уже сказала, что мы сейчас смотрим с вами на упрощенный вариант определения сторон света в доме. Можете просто взять компас в руки и э, измерить направление. Да? Как у вас, э, какие направления будут на компасе, э, на входной двери. Нам важно, как, какая звезда, потому что поселяется на входную дверь, приходит на входную дверь. Нам важно, какая у нас звезда на плите. Где у нас здесь плита? Так, вот она где-то тут плита, да? У нас, наверное, вот она плита. Нам важно в спальне какая звезда прилетает у нас на кровать. И если мы работаем дома, то, конечно, важно, где наш стоит рабочий стол, потому что эта звезда будет активной, мы часто много времени проводим за рабочим столом, и, конечно, она будет, эта звезда активной, и она будет приносить тот тип энергии, да, то есть мы будем активизировать тот, тот, тип, тот тип энергии, какой, какая соответствует этой звезде, и получим тогда такой же результат, да, те энергии, которые она принесла к нам в дом. Так... Вернуть предыдущий слайд, пожалуйста. Вы можете это записать, можете не записывать, потому что у нас запись останется, да, то есть вы можете посмотреть это все на YouTube на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал и э, записи посмотрите. Что делать, если пятерка прилетела куда-то? да Я сейчас расскажу. То есть, когда мы смотрим с вами на летящие звезды и анализируем карту летящих звезд, конечно, мы не смотрим их во всем доме, потому что у нас есть важные такие точки, где мы проводим много времени. Например, звезда в туалете, какая у нас получилась, да. То есть, нам не сильно важно. Конечно, нам важно, если туда пойти поселилась, например, хорошая какая-то звезда, да, то есть мы туалет тогда не сможем использовать эту звезду, потому что туалет мы посещаем не так часто, мы там не спим, мы там не работаем, мы зашли-вышли. Вот. Или, например, в коридоре, да, то есть мы, конечно, можем активировать там, потому что мы ходим, активность какую-то создавать, но тем не менее мы не можем использовать энергию этой звезды, если она хорошая. Если это неблагоприятная звезда, то и, и не хай, да, пусть они там сидят, в общем-то, в туалете или в кладовке. Нам важно... Именно понимать, какие звезды у нас находятся в тех местах, которые для нас активны, которые мы активизируем. Что значит активизируем? Используем часто и долго. Да? То есть, например, если мы спим на кровати, а мы сон у нас 8 часов каждый день, да, то, конечно, мы находимся под влиянием этой звезды, которая на этой кровати есть. Дверь у нас активна постоянно, потому что если у нас несколько человек живут в квартире, и даже вышел, зашел, это уже два раза. Мы ее активизировали каждый день, да, как минимум. Если еще умножить на количество людей и походы, то в магазин, то в кино, то погулять, то еще куда-нибудь. да То есть дверь мы хлопаем, в общем-то, ну, достаточно часто. Поэтому вот дверь является очень сильным активизатором. И, конечно, важно, какие звезды прилетели на входную дверь в дом. С плитой мы мало что можем сделать, да, поэтому вот на плите мы сейчас не будем смотреть, какие у нас звезды, ну, вы сами их сможете оценить, но, тем не менее, в общем-то, если там неблагоприятная звезда, например, пятерка прилетела на плиту, тогда лучше использовать гриль где-то в другом месте, да, и э, использовать, например, какие-то другие средства, которые у нас сейчас есть, переносные. Кто-то уже мультиварка готовит, кто-то вот в э, кто-то еще что-то такое. И, э, в общем-то, мы можем использовать вот такие мобильные средства – приготовление еды да сейчас это возможно рабочий стол мы также можем перенести да, если он стоит в неблагоприятном месте мы можем с вами его куда-то сместить где в общем-то мы будем находиться под влиянием благоприятной звезды но сейчас еще раз мы об этом обо всем поговорим подробно и я расскажу на кого эти звезды будут сильнее влиять кому это эти звезды не будут наносить вреда например если какие-то вредные звезды и как в общем-то от этого уберечься что значит на кровать прилетела звезда? Можно пример, она же большая, Наталья. Кровать большая <свят> или звезда большая? Смотрите, когда мы с вами накладываем карту звезд летящих, да, сейчас я расскажу, мы измеряем с вами, видите, вот у нас есть квартира конкретная, да, то есть квартира конкретная. Если у нас, например, мы измерили компасом, у нас направление вот это будет юго-запад, например, да, юго-запад, соответственно, на двери у нас будет северо-восток, согласны? То есть противоположная сторона юго-западом – это северо-восток. Согласны со мной? То есть мы понимаем, что у нас тогда прилетела на дверь к нам. Да? Смотрим на карту летящих звезд. Месяца шестерка. А в году у нас там единица. То есть это хорошая комбинация летящих звезд. То есть весь год там на этой двери будет единица, и в месяц, козы туда прилетела еще шестерка. То есть у нас там все хорошо с дверью, хорошие энергии, что они принесут. Мы сейчас дальше я вам расскажу о каждом секторе. На кровати то же самое. Мы смотрим, у нас если спальня сейчас находится вот здесь вот вот эта кровать у нас, да, вот эта кровать. Соответственно, после северо-востока у нас идет здесь вот восток. Да, то тогда мы говорим что у нас на востоке здесь кровать стоит в не очень хорошем месте да? потому что в на востоке у нас пятерка вот эта вот звезда императорская пятерка которая приносит к нам что всякие бедствия да? опять же что мы будем делать в этом случае я сейчас подробно расскажу вот понятно сейчас как мы делаем распределение звезд Как правильно рассматривать секторами из центра или квадратами лушу? Марина, смотрите, сейчас мы с вами в упрощенном варианте, еще раз говорю, вот эта техника, о которой я сейчас рассказываю, летящие звезды, да, она достаточно сложная. И мы, конечно, у нас есть специальный курс по летящим звездам, мы, когда мы изучаем, как правильно звезды расселять, как получать, вот натальные, как карты строить, да, как остальными всеми пользоваться, прогнозы, как делать, это все отдельно. Но сейчас мы с вами пользуемся, просто самым простым вариантом, чтобы понять, да, как, работать, вот как нам использовать эти летящие звезды, тогда мы просто накладываем вот этот квадрат лушу. вот так у нас будет, да, вот так. То есть квадрат лушу это 9 секторов. Мы также вот на три равные части делим каждую стену, измеряем стену, да, или просто так вот на глазок на три равные части каждую стену, соединяем это прямыми линиями, эти точки, и получается у нас какой-то квадрат будет, может быть, из квадрата превратится в прямоугольник, будет более вытянутый, да, какой-то будет просто квадратный, и, в общем-то, мы накладываем вот таким образом вот эти вот наши звезды. Тем более, ну, получилось, что у нас, ну, мы приняли так, да, что у нас на двери у нас дверь попала в центральный сектор, и у нас это получился направление Северо-Восток. Мы тогда понимаем, что вот на двери у нас вот такая звезда, да? То есть здесь у нас в комнате это восточная комната, значит в комнате у нас живет пятерка. Mm -hmm. Но звезды мы всегда смотрим именно вот по секторам, если так вот примитивно сказать, хорошо? Всем этот момент понятен, да, как, как мы накладываем вот эту карту летящих звезд. То есть мы ее соединяем с пространством нашего дома именно по направлениям. Угу. Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть не просто берем вот так карту и плюхаем, да, то есть мы об этом говорим, что нам нужно ее соединить, да, то есть по направлениям, потому что у нас все карты летящих звезд, они расписаны и, и вот приписаны эти звезды к секторам. После северо-востока у нас идет восток. Мы расписываем это все по часовой стрелке. У нас здесь мы приняли, что у нас здесь юго-запад, да. После северо-востока идет восток. Потом будет, что у нас здесь? Юго-восток, да. Потом юг, потом юго-запад, потом запад. Вот здесь вот северо-запад. И здесь вот север. здесь одна комната попадает на два квадрата и как тогда вообще по правилу одна звезда занимает одну комнату поэтому некоторые звезды могут не попасть к вам в квартиру такое часто случается даже если квартира имеет правильную форму звезды могут какие-то не попасть к вам в квартиру но мы сейчас говорим просто чтобы всех, ну, всем было понятно, да, чтобы все включились, потому что эти правила, о которых я сейчас говорю, мы вот изучаем на курсе. Так, нет юго-восточного сектора, да, здесь да, так и есть. Татьяна пишет, я только что присоединилась, так как у меня было другое занятие, где не будет записи. Скажите, пожалуйста, запись будет? Да, запись будет. Лена, спасибо, что помогаете. Так, ну мы разобрались, надеюсь с этим вопросом, да, то есть здесь вот примитивно вот таким образом. И э, здесь еще одна тамочка такая, опять же, такая вспомогательная, потому что мы об этом уже говорили, то есть каждая звезда здесь, в общем-то, что дает, э, какое качество, просто немножко еще более расширенная, да, и вы можете также ее использовать. Если комната большая на три звезды, Ирина, я еще раз говорю, одна, одна, по правилу одна комната, в одной комнате может жить только один тип энергии. Да? Но опять же, мы здесь не можем рассмотреть ваш индивидуальный план, к сожалению, поэтому мы говорим, что просто наложите квадрат, вот этот вот лошоу на вашу квартиру и посмотрите, да? то есть вот как у вас какие энергии будут здесь распределяться. То есть на таком базовом уровне мы сейчас с вами находимся. Итак, мы с вами наложили квадрат лошу на план вашей квартиры, распределили там звезды, да, посмотрели, какие звезды. У нас в каком месте находится ваша квартиры уже, да, не в карте самой звезд, а в каком месте вашей квартиры находится какая звезда в соответствии с вот этой картой месяца, да? Да, по малому тайчи тоже можно найти все сектора, конечно, да. То есть мы с вами видим вот здесь вот сейчас карту месяца, и я написала, что если мы рассматриваем какой-то сектор, в данном случае это северо-запад, годовая звезда там 8, и месячная прилетела звезда 4. Эта комбинация нам дает э, такой 50-50 делает сектор, да, потому что если восьмерка годовая, то сектор, в общем-то, хороший, и четверка неплохая звезда, да, но она, в общем-то, нас может увести э, как бы в такой такой флер романтичности некоторые. И эта комбинация неблагоприятна для детей. Она вызывает травмы, травмы у детей, особенно у мальчиков. Поэтому, если у вас находится в вашем доме, в северо-западном секторе, комната вашего ребенка и мальчику меньше 15 лет, то на этот месяц лучше его переселить в какое-то другое место. На кого влияет эта звезда 4? На людей у которых гуа 6 конечно не сильно она будет влиять на этих людей да но тем не менее на э, отцов семейства то есть вот их может потянуть как раз на романтику э, на людей э, у кого год рождения зверьки года рождения свинья и собака и у кого дверь в ваш дом находится ну либо в квартиру да? либо в квартиру либо в дом частный дом если мы говорим как раз на северо-западе то есть эта звезда приносит обучение то есть желание учиться развитие навыков творчество какое-то вот может быть такой вот мысли придут чем-то заняться может может быть знакомство какое-то новое появится и, и деловое знакомство и не деловое знакомство ну и вот как я уже сказала романтику приносит эта звезда поэтому эта комбинация такая двойственная да? то есть она может отвлечь детей например или студентов от экзаменов до да, от обучения может отвлечь и в общем то может опять же увести в какую то вот другую тему скажем так мягко что хорошо Хорошо в этом секторе заниматься творчеством. Раз уж туда прилетела такая звезда, благоприятная для творчества, то можно как раз продвигаться в этой теме. То есть можно обучаться, какие-то обучающие курсы творческие проходить, можно выставлять свои работы, например, для показа куда-то, да. То есть, если вы спите в этом северо-западном секторе, то есть вы находитесь под влиянием вот этой звезды 4, у вас, в общем-то, есть карт-бланш, да, ваше творческое. Инициатива может быть хорошо вознаграждена. Ну, я уже сказала, да, что нужно отселить маленьких детей из этой комнаты, особенно мальчиков, потому что это очень опасно для них. И э, если назревает конфликт между супругами, то тоже лучше переехать на этот месяц спать в какую-то другую комнату. То есть не, не использовать эту комнату в качестве спальни. Если же вы работаете в этой комнате на северо-западе, то это тоже хорошо, и можно поставить в этот сектор рабочий стол и заниматься вот этим, просто работает, да? Если вы дома работаете, то можно в этом секторе работать, потому что звезда денежная, восьмерка годовая, то есть тенденция сохраняется, и, как я уже сказала, ваша инициатива будет также вознаграждена. Поэтому используйте этот сектор для того, чтобы реализовать какие-то ваши идеи. Понятно ли то, что я сейчас сказала о северо-западном секторе, и вы, и вы поняли, как мы э, смотрим этот сектор вот, с точки зрения летящих звезд? Угу. Поставьте, пожалуйста, плюсики, либо «да». Угу. И на кого это влияет? Да? То есть я тоже сказала, на кого это влияет. Хорошо. следующий сектор я буду так по кругу идти да то есть по подряд вот по часовой стрелке следующий северный сектор годовая там тройка агрессивная такая звезда и месячная прилетела восьмерка тоже сделал этот сектор нейтральным потому что восьмерка вы помните это хорошая белая звезда и денежная звезда поэтому в общем то можно люди которые спят в этой комнате на севере дома да то есть в северной спальне у кого входная дверь на севере люди которые занимаются профессиями связанными с водой люди у кого гуа 1 и люди молодые люди с 15 до 30 лет это тоже вот будет влиять на этих людей это восьмерка поэтому вот всем перечисленным нашим согражданам да то есть можно как раз заниматься работой то есть это будет много работы опять же она будет хорошо вознаграждаться то есть поскольку тройка это такая звезда которая в общем-то локтями позволяет убрать конкурентов да, тогда это может быть не очень опять же благоприятно с точки зрения если вы например не готовы как-то вот бороться за свое место под солнцем да то есть вам будет нет не очень комфортно если же вы готовы это делать то опять же все шансы на успех есть и вы можете получить в общем-то движение по карьерной лестнице то есть по крайней мере какие-то премии какие-то Бонусы вы получите, то есть благоприятно участвовать в конкурсах и соревнованиях, однако нужно заранее на берегу обговорить и зафиксировать по договоре условия оплаты еще до начала работы, потому что есть риск, что вам заплатят меньше, чем вы ожидали, то есть не выполнят какие-то договоренности. И хорошо поставить, опять же, в северный сектор рабочий стол, если вы рабочий, работаете дома. Хорошо там спать, если, опять же, вас не волнует вот эта вот тройка, да, потому что она будет двигать вам, вас каким-то ссором в том числе, потому что годовое влияние тройки, оно сохраняется. И, в общем-то, через вот такие вот кулачные бои, да, вот это продвижение может быть через кулачные бои. И вот это вот работа и заработок тоже самое Придется, может быть, деньги выбивать. Поэтому лучше заранее все зафиксировать в договорных отношениях. И хорошо, конечно, нам эту восьмерку поддержать, потому что восьмерка звезда такая процветающая, да, приносит богатство. Нам ее нужно поддержать. Поддержать ее можно чем? Можно повесить картинку. В северном секторе вот который обозначает богатство вот с такими иероглифами, можно самим нарисовать можно поставить какие-то кристаллы там да, керамические или керамические вазы может быть потому что восьмерка это земляная звезда и нам эту восьмерку можно поддержать нужно поддержать да то есть для того чтобы получить какой-то еще больший бонус от ее влияния поэтому вот используйте керамические какие-то вазочки, <у Hughes>, вещи какие-то, да, либо вот просто можно повесить вот такой ерубль богатства и тоже будет хорошо работать. Какие фрукты можно нарисовать в этом секторе? Ну, я уже сказала, да, то есть нам лучше здесь не фрукты, потому что фрукты это дерево, да, а вот если вы с точки зрения вот какого-то изобилия фруктового, да, говорите, тогда можно, наверное, любые фрукты нарисовать. И повесить картинку. вот Но нам нужна земля, да, либо огонь. То есть вот какие-то красные яблоки, может быть, такое что-то красное, вот красное, потому что землю подогревает огонь. Угу. Раиса пишет: а привлечь отношения можно, даже если гуани 6. Да, можно, да. Если в этом секторе плита, то готовка будет активизировать. Прошу прощения. Да, будет активизировать, да, ну, потому что вы сами находитесь часто, да, там в этом месте, когда готовите, вы часто там находитесь, поэтому будет активизировать. А если ПГУА, сектор севера, нехороший, ПГУА обычно смотрит направление, да, вот сектор и направление – это разные вещи, Светлана, вы это имеете в виду, что ПГУА направление ваше северное неблагоприятное, да? Ну, это разные вещи. И это разные, скажем, степени, есть разные, как бы, как сказать, да, критерии оценки, да, то есть есть раз, разные техники, то есть разные взгляды на э, пространство и на время, да, то есть мы, опять же, не смешиваем эти техники, то есть по одной технике это место может быть хорошее, по другой технике это не очень хорошее, то есть если совпадут э, благоприятное место, например, совпадет по разным техникам, то оно, наверное, будет, вау, вау, вау, да, есть такая точка шуя которые, в общем-то, ищут все мастера китайской метафизики, которые вот просто обладают колоссальной энергией, и процветание может быть там на несколько поколений, на несколько веков, и вот как ищут резиденции для правителей, да, то есть это не дело одного года, а просто чтобы вот страна процветала, нужно такое место найти, чтобы поставить эту резиденцию, да? чтобы просто страна на много веков была процветающий это одна история тогда вот ищут именно ну, совпадение там по разным критериям оценки вот ну здесь в данном случае опять же есть какие-то плюсы есть какие-то минусы значит вот серединка на половинку что он называется и результаты будут и жизнь такая будет серединка на половинку да? то есть и там финансовые результаты будут такие ну в общем поняли да идею поэтому конечно нам чем больше хороших плюсиков мы собираем тем лучше ну, еще раз, да, направление и местоположение – это совершенно разные вещи, это принципиально разные вещи, поэтому здесь, может быть, вы говорите о направлениях, а я говорю о месте, поэтому это разные вещи. Так, двигаемся дальше, да, надеюсь, тоже здесь с севером все понятно. Иероглифу можно повесить? Повесьте, да, все, что вам будет как бы напоминать о, вашем, о вашей задаче, да, то можно, конечно, повесить. Здесь больше работают э, именно ментальные такие настройки, да? Следующий сектор – Северо-Восток. Годовая звезда там единица, месячная шестерка. Ну, и мы с вами говорили, что Северо-Восток вообще отличный сектор в этом месяце. Э, конечно, нужно работать в этом секторе, если вы дома работаете. Конечно, там хорошо спать, то есть можно перетащить туда кровать, если место позволяет, да, либо просто организовать какое-то себе спальное место. То есть это хорошо для обучения, для карьеры, для получения новой работы, для полезных связей и для подачи прошения, что если они, ну, вам нужно что-то получить, какое-то разрешение, например, да, как раз вот хорошо очень подпитавшись этой энергией северо-востока то есть проводя там больше времени можно отдыхать там строить планы какие-то может быть планированием заниматься до да, завершать проекты какие-то обдумывать что-то да, то есть вот этот сектор в общем то очень-очень-очень хороший для всего практически потому что 16 это прекрасная комбинация если там туалет значит ирина вы не сможете использовать этот сектор ну вот его потенциал для вас будет закрыт, потому что вы же не будете спать в туалете, правда? Поэтому вот такая история. И что же мы можем сделать для того, чтобы этот сектор активизировать? То есть, конечно, мы можем проводить в этом секторе как можно больше времени, да? то есть хорошо там отдыхать, как я уже сказала, спать, работать, в общем там, любыми делами заниматься в этом секторе – это очень хорошая идея. Хорошо для людей, которые живут в этой комнате в Северо-Восточной, просить повышение по службе или в должности. На кого еще будет влиять вот очень сильно вот эта вот комбинация 1 и 6, это на людей с ГУА-8, на людей, которые родились в год Тигра и Быка, и на людей, у кого спальня на Северо-Востоке, да, как я уже сказала, и у кого дверь на Северо-Востоке квартиру то есть вот эту энергию вы будете получать в больших количествах да, и конечно этой комбинации стоит воспользоваться то есть очень хорошая комбинация то есть можно сюда поставить рабочий стол или кровать для того чтобы активизировать вот эту благоприятную энергию можно в секторе положить 6 монет или музыку ветра до да, 6 трубочками металлическими и в общем-то, использовать вот так вот активно этот сектор. Если у вас там натальные звезды хорошие на северо-востоке, вот кто знает, да, о чем я говорю, я как раз говорю о тех звездах, которые э, при рождении, при постройке дома у нас образовались, если там хорошие звезды натальные, то можно активизатор поставить на весь месяц. То есть сначала буквально там выбрать благоприятную дату и поставить с самого начала месяца до конца месяца там активизатор. Ну, по крайней мере, кошку-манеки, да, такой вот. Безобидный активизатор, который будет работать постоянно. Да, можно активизировать перед туалетом, конечно. А как может одна комната, один сектор? Если комната большая, бывает по длине на весь дом. Такое бывает, Наталья, очень часто. Тем не менее, у нас правило сохраняется для таких, таких случаев тоже. Так. Восток надеюсь что про северо-восток вы все поняли да То есть здесь в общем-то у нас только активизировать остается да? и самый лучший активизатор это сам, сам человек который находится в этой комнате долгое время восток сектор о нем говорить долго не буду потому что там у нас годовая пятерка этот сектор неблагоприятный весь год и эта пятерка, вот эта звезда императора, императора приносит нам, конечно же, неприятности. Да? То есть если мы активно пользуемся этой комнатой, то нам нужны средства защиты, потому что неприятности будут большие. Ну, в разной степени, да, то есть и в здоровье могут быть неприятности, и в финансах могут быть, могут быть банкротства, потери денег, больших сумм таких денег, несчастные случаи, серьезные заболевания. То есть этот сектор мы, конечно, весь год не используем восточную комнату. И даже если у нас сейчас пришла туда хорошая звезда, единица, да, то есть единица – это хорошая звезда, мы с вами в самом начале говорили, она не очень будет работать, потому что у нас она будет под контролем этой пятерки, и, в общем-то, комбинации тоже с пятерками не бывает, комбинации с пятерками не бывает хороших. И что мы здесь делаем, да, то есть мы не пользуемся этой комнатой весь год. Если вдруг у нас вот, там стоит, например, кровать, да, то есть мы спим, вынуждены спать в этой комнате весь год и некуда переехать, ни в кухне у нас место не позволяет, ни в, какой, ни в каком другом углу у нас тоже такое, такого места нет, чтобы поставить кровать. Значит, что мы делаем? Во-первых, убираем кровать из восточного угла восточной комнаты. Если у вас там стоит рабочий стол, то же самое. Да, переносим эту кровать куда-то в этой комнате вот, ну, по крайней мере либо на юго-запад либо на северо-восток то есть чтобы не было вот таких вот как бы точечных активизаций у нас когда что пятерка не дублировалась в этой комнате если на востоке ванна туалет все забудьте про пятерку все у вас нормально и э, из этого сектора если опять же некуда даже передвинуть кровать то есть ни в какой угол, то есть, ну, бывают такие маленькие комнаты, да, то есть на комнатной квартире маленькие комнаты, значит, просто отодвиньте кровать от стены. Это самое минимальное, что мы можем сделать. Отодвиньте кровать от стены. Здесь нужно обязательно поставить, у нас защитное средство от пятерки, от зловредной пятерки, от зловредной энергии. Это соляное средство. Как оно делается? Берете литровую банку прозрачную, обыкновенную банку литровую, насыпаете туда килограмм соли. Потом наливаете воды, чтобы вся соль была покрыта хотя бы ну, там, на два пальца, например, по высоте. Да? И ставите эту банку с солью на какую-то белую круглую тарелку. Либо на тарелку вокруг этой банки, либо прямо в саму банку на соль кладете 6 желтых монет и одну белую. Монеты могут быть любого достоинства, хоть самые мелкие, хоть самые крупные, ну, в общем-то, любые монеты. То есть вот это соляное средство нужно здесь обязательно в этой комнате восточной держать целый год. Соль у вас будет накапливаться на стенках банки. Эту, вот эту соль в конце года, то есть когда у нас год закончится, от крысы. И когда пятерка годовая перелетит в другой сектор, то есть вот эту банку вы просто кладете в пакет и несете на мусорку выбрасываете, потому что она накопила вот эту негативную энергию, то есть даже дотрагиваться до соли нельзя. Поэтому в другую комнату, где у вас будет пятерка годовая следующая, да, в следующем году, делайте новое средство соляное. И вот такое же соляное средство, немножко забегая вперед, чтобы я уже не повторялась, да, нужно поставить в восточную часть восточной комнаты, это будет идеально, либо просто где у вас место есть. Можно поставить это на пол, да, можно поставить куда-то, то есть на, можно красиво какую-то инсталляцию красивую сделать, вот, красивую вазу то есть взять, можно как угодно. Но, в общем-то, суть в том, что нужно сделать вот это соляное средство. И держать в восточной комнате это соляное средство весь год, потому что это лучшая защита от пятерки. Если у вас пятерка на двери, да, вот еще раз, чтобы закончить, то же самое мы делаем, когда у нас сейчас на запад прилетело, вот в этом следующем месяце, да, в месяц козы, у нас такое, такое же соляное средство нужно и в западную комнату поставить, да, потому что у нас там будет месячная пятерка. Поэтому я повторять не буду, я надеюсь, что все понятно, как это делать. Монеты туда же выбрасываем все, потому что они точно так же взяли негативную энергию. Поэтому большого достоинства монеты можно не класть, да, можно какие-то самые маленькие. Пагоду нет, нам здесь нужна именно шестерка, да, и поэтому мы шесть монет кладем. И вот именно соляное средство у нас является лучшим средством защиты от негативной энергии пятерки. Воду в банку подливать, конечно, да, она будет испаряться, будет оседать в, на банке, будет соль, поэтому воду подливаем. Можно спрятать ее, закрыть от лужа. Ну, попробуйте, да, в общем-то, не принципиально, куда мы ее ставим на самом деле, да, можно под кровать, можно еще куда-то, ну просто я думаю, что вы, если поставите в шкаф куда-то, да, потому что вода будет испаряться, а шкаф просто испортите, можете испортить шкаф. Поэтому тут вот есть такой нюанс, потому что все-таки это вода. Монеты можно и в банку, и на тарелку. То есть не и-и, а или-или, да? или в банку, или на тарелку. То есть вот так. Шесть желтых, а желтых и одну белую. Шесть желтых и одну белую. Банку с солью литровую, если 700 грамм можно, можно, чем больше банка, тем лучше, вообще можно ведро да, поставить, если у нас вот бывает такое, что дублируется двойка, э, дублируется пятерка, когда у нас на восток годовой пятерки, еще месячная прилетает, да, тогда чем больше емкость, тем лучше, и в данном случае, то есть смотрите, как бы, я не думаю, что там проблема как-то купить литровую банку, да, но в общем-то емкость чем больше, тем лучше. Тарелку тоже можно тоже выбрасывать, на которой банка стоит. Да, потому что за год у вас эта соль будет и на тарелке в том числе. Господи, банку жалко выкидывать. Ну, не знаю. Мне кажется, они не так дорого стоят, в общем-то, но суть в том, что они... Вы ее не отмоете, да, потому что иначе вы тогда все соберете на себя весь негатив. То есть суть в том, что вот как раз берете в варежках, кладете, потому что вот кристаллы, они режутся, и когда вы вот прям даже, я ну, выбрасываю, да, прям за тарелочку в варежках, кладу прям в большой пакет и сразу на мусорку выношу. Вот. На каком уровне ставить банку? На уровне одного метра, если у вас позволяет место, да, то можно на уровне человеческой Ци, то есть от 60 сантиметров до метра полтора, да, то есть вот на этом уровне можно поставить. Mm -hmm. Да, выкинуть надо конечно ну в общем не повторяюсь тогда да когда мы дойдем до западного сектора те же самые правила будут работать и там то есть что еще нужно понимать если вы все-таки используете восточную комнату то есть вы там спите либо вы там работаете ли проводите долгое время по каким-либо ну, по, как, по каким-то либо причинам вы не можете в общем эту комнату не использовать вы там находитесь тогда конечно и Особенно если к вам на дверь прилетела пятерка, да, потому что в чате был вопрос, что если на двери уже пятерка, то есть дверь входная в восточном секторе дома находится, и тогда на ней тоже пятерка целый год. Что мы делаем? Мы обязательно э, либо вешаем колокольчик на дверную ручку, чтобы у вас этот звук рассеивал вот эту энергию, когда вы дверью пользоваться ну то есть выходите из дома входите в дом колокольчик вот этот вот металлический звук он рассеивает вот эту энергию то есть конечно может быть избежать совсем неприятности вам не получится но они будут ни одна большая неприятность с которой трудно справиться невозможно справиться да а будут какие-то ряд мелких неприятностей которые в общем пережить можно да? И э, вот такое рассеивание нам как раз подходит, либо повесить на, на дверь музыку ветра тоже с шестью металлическими трубочками, то есть нам здесь нужно число 6, потому что это число металла, да? и э, вот именно э, сам, сам металл, да, само вот изделие должно быть из металла. Я тарелку в конце года, мою в перчатках, Елена. Но сейчас тоже пластиковые вот эти тарелки, они не очень дорогие, продаются в ИКЕ или в каких-то других магазинах сетевых, то есть это все очень недорого стоит. Тарелка должна быть белого цвета, забыла сказать, без рисунков, да? поэтому круглая, то есть круг это тоже, число, ну как круг это металл, да? стихия металла. Вот. И, в общем-то, здесь максимум металла да? и воды, которые нам эту опять же, пятерку нейтрализуют. Можно без тарелки, можно, но тогда, если у вас будет целый год стоять банка, будет вот на поверхности, тогда у вас эта соль будет на поверхности того места, где у вас это стоит. Если это полка, то на поверхности полки будет соль, и полка также испортится. Вот, поэтому тарелка, она, в общем-то, усиливает вот этот эффект металла, во-первых, да, потому что это стекло как Вода, да, круглый цвет – это металл, и белый цвет – это металл, цвет металла, и, в общем-то, это защита от вот, как бы порчи мебели, да? порчи поверхности. Поэтому здесь вот я рекомендую все-таки тарелку. Тарелки продают даже вот эта разовая посуда, которая пластиковая, достаточно вот такой тарелки, не надо там какую-то красоту очень наводить. Вот. то есть мы делаем просто защитное средство, поэтому используйте просто вот этот копеечный вариант, который вот просто пластик, да? поставьте на пластиковую тарелку, и все вот до да, килограмма соли хватит на весь год воду будете доливать да ну и что я хотела еще сказать про пятерку да раз уж мы про нее так долго говорим что когда у нас пятерка прилетает на, на дверь особенно да то есть это вот просто она может принести какие-то неприятности с деньгами очень сильные, очень большие да не сильные а большие поэтому обратите внимание то есть надо понимать что не Нужно быть аккуратными с деньгами, ни в какие аферы не вступать, ни в какие э, большие такие вот заработки, там обещ, обещанные там в какие-то проекты, которые приносят большие деньги, вам говорят, и быстрые деньги, ни в какие вот эти игры не играть, и не давать деньги в долг, э, соответственно, тоже ни в какие азартные игры тоже не играть, и быть, в общем-то, осторожными с финансами, то есть с вложениями, лучше вот, например, если вы планируете какие-то покупки, такие с серьезными затратами, как купить квартиру, это лучше отложить. Да, или лучше, например, чтобы это сделал кто-то из вашей семьи, но живущий в другой комнате, например, да, если вы используете вот именно восточную комнату, либо это человек, который просто консультанта можно как-то набрать специалистов, с которыми надо посоветоваться серьезно, то есть нужно серьезно подходить к этому вопросу, да, к денежному финансовому вопросу. Ну и, конечно, следить за здоровьем, потому что, опять же, на здоровье тоже пятерка влияет, она влияет на все сферы жизни. Еще раз повторюсь, что для тех людей, у кого нет ГУА-8, да, у кого кто не… не Ой, 8 говорю. Эта пятерка, я не сказала, да, эта пятерка у нас на восточном, восточном секторе находится, то есть это у люди, у кого ГУА-3, это мужчины с 30 до 45 лет, вот на них очень сильно влияет эта пятерка, то есть те люди, которые занимаются продажами, в том числе, да, на них эта пятерка очень сильно влияет. И вот у кого в дом она прилетает на, либо на, на кровать, либо она прилетает на дверь, на входную. То есть вот этим людям нужно очень быть аккуратными с пятерками. И то есть вот те меры предосторожности, которые я сказала, нужно обязательно соблюдать. Вот эту вот нейтрализацию Сделать, да, защитную, наш такой защитный талисман, средства, соль, вода, монеты обязательно сделать и вот всячески следить за финансовыми, за финансовой стороной своей, своей жизни. То есть эта пятерка будет влиять на них очень сильно. Так, Юго-Восток. Юго-Восток, у нас годовая шестерка там. И двойка месячная прилетела. То есть вот такая комбинация, она дает лень, апатию, потому что шестерка это у нас мужчина, да, старший мужчина, а двойка это мать, то есть такая старшая женщина. В общем-то, старые энергии, которые собираются в одном месте, то есть могут давать вот такую вот лень, апатию, головную боль даже. Нет, в течение года тарелку не надо менять и выбрасывать, да, потому что это нужно сделать просто раз в году. Вам достаточно вот это защитное средство поставить, оно будет стоять весь год. Ну, давайте отвечу на Ольгин вопрос. Вот последний, будем говорить про Юго-Восток. Если дверь большая, раздвижная, но при, но при открытом положении остается только часть стены, которая показывает разделенные комнаты, то и как считать сектор? Мы здесь двери не привязываемся, опять же, мы смотрим направление, вот компасное направление, да, где эта комната находится. То есть, когда раздвижная двери открыта, то квартира разделена на два сектора. Когда открыта, получается, как два, как считать сектор для востока, там пятерка. Но здесь раздвижная в основном бывает открыта. Еще раз говорю, мы к двери не привязываемся. Да? То есть мы смотрим комната. Если комната восточная, все, там пятерка. Конец истории. Как определить, какой сектор, если комната наполовину один сектор, а половина комнаты другой сектор, Бауржа? Приходите на наш курс по летящим звездам. Скорее всего, мы будем его читать вот осенью, да, он у нас есть в записи, вы можете его приобрести, если напишите запрос к Лене Пироговой, там мы подробно об этом говорим. То есть сейчас в рамках нашей открытой встречи у нас просто нет такой возможности об этом рассказывать подробно. Вот. но еще раз, правило такое, что одна комната, одна звезда. Вот. Поэтому как определить, какая у вас там конкретно звезда, нужно смотреть вот план ваш, если в рамках консультации, либо приходите на обучающий курс, вы сами сможете это сделать. Итак, Юго-Восток. Годовая шестерка, месячная двойка, я уже сказала, да, то есть вот энергии такие старые пришли, э, совмести, ну, соединились, да, то есть, соответственно, это будет лень, апатия, головная боль, то есть сектор неблагоприятный, потому что шестерка хорошая звезда на самом деле, да, но она там неуместно, тут еще двойка к ней прилетела. Двойка звезда болезни, что тоже не улучшает ситуацию. И э, что нам делать, да, если вот у нас звезда болезни прилетела к нам на, на дверь на и или на кровать, да, либо в ту комнату, где мы много времени проводим. То есть, конечно же, нужно отселить из этой комнаты пожилых людей. И также вот эта комбинация вот да, даст вот такую вот апатию, лень. Это будут э, девушкам, да, которые у нас от 30 до 45 лет. То есть вот этим женщинам, если даже сделали карьеру, то есть вот в э, месяц козы в июле им захочется отдохнуть это хорошая идея на самом деле то есть здесь нужно такую стратегию выбрать для них потому что это опять же еще не сказала что это люди которые родились в год дракона или в год змеи то есть вот на этих людей то же самое будет влиять эта комбинация очень сильно и на людей у которых ГВ4, особенно если они живут вот так же спят либо работают в юго-восточной комнате дома либо юго-восточном секторе офиса то же самое Поэтому на самом деле это хорошая идея немножко передышку себе взять, потому что ничего, в общем-то, как бы такого порывистого вы тут не сделаете, никаких результатов с, таким, с такой линцой у вас достичь высоких результатов каких-то не получится, поэтому хорошая идея оставить все как есть. Придут, придут другие энергии, вы все это доделаете, и, в общем-то, все будет успешно дальше потом, да? то есть сейчас нужно просто либо взять отпуск, заняться здоровьем, либо просто вот расслабиться, и пусть все течет так, как течет, и вы плывите по течению. Единственное, что, конечно, если у вас там живут ваши родители в этой комнате юго-восточной, конечно, лучше их отсебить. Потому что, как бы, такая вот энергия затухания будет, да? там энергия затухания, и, в общем-то, не очень это будет здорово, наверное, для состояния здоровья. Прошу прощения. Из этого сектора нужно убрать все предметы красного цвета и треугольной формы по крайней мере, на этот месяц, да, то есть вот это все убрать, потому что будет подогреваться вот эта звезда болезней. Нам болезни, конечно, не нужны. <coughs> и звезда болезней что у нас любит? Когда люди болеют, правильно? То есть нужно что сделать? Пить витамины. То есть нужно сделать такую вот имитацию лечения, да, то есть чтобы задобрить вот эту звезду, чтобы она на нас как-то не обрушилась вот так вот, да, и зло не посмотрело в нашу сторону, вот, и не отреагировал на наши <смех>, какие-то, э, на наш организм, да, негативным образом, то нужно, конечно, вот просто покупать, прямо покупайте витамины какие-то, БАДы покупайте и начинайте вот, принимать эти БАДы, особенно в этом месяце, вот тем людям, на которых эта звезда, эта комбинация будет влиять очень сильно, то есть нужно этим заниматься весь месяц. <смех> И, конечно, если у вас какие-то серьезные, например, предстоят операции, да, и вы живете вот в этой комнате, то есть спите в этой комнате, то или дверь у вас входная в дом находится на юго-востоке, то, конечно, вот такие операции лучше перенести, ну, вот серьезные какие-то, да, эксплуатацию зубов, например, или э, вообще какое-то операбельное, ну, вот, мешательство какое-то, да, операционное вмешательство в организм. Нужно, конечно, перенести лучше на другое время. И самая лучшая защита от звезды болезней – это тыква вулу. Либо металлические предметы. То есть вот те люди, которые находятся в зоне риска влияния этой звезды, я уже которые перечислила, нужно лучше с собой носить просто эту тыкву вулу, да? то есть приобрести она бывает небольшого размера, бывает на брелочке, бывает то, просто в сумочку ее положить или куда-то, в общем-то, с собой постоянно ее держать. Либо ее поставить в сектор Юго-Востока, и вот, особенно если там стоит кровать, например, да, то есть нужно прямо вот точечно в этот сектор поставить вот эту тыкву-гулу. Mm -hmm. Ну и, в общем-то, как я уже сказала, заниматься здоровьем, да, то есть в этом секторе. Надеюсь, все понятно. Может быть, какие-то профилактические мероприятия провести с точки зрения вот поддержки организма, либо проверки организма. Там сейчас вот поликлиники уже открываются в России, по крайней мере, поэтому можно сходить, сдать кровь, может быть, да, или какие-то анализы, или просто профилактические осмотры сделать, то есть походить по врачам, то есть вот создать такую имитацию лечения. Фото тыквы подойдет. Фото работает хуже чем, например, тыковка, вот сама, да, ее можно купить в каком-нибудь даже сувенирном варианте, вот самое главное, что даже можно, вот смотрите, может быть, уже начинают продавать в июле, я помню, что летом всегда продают тыковки прямо в магазинах, да, и вот они такие вот, такой же формы, вот такие вот, такие прям вот, как в углу, как у нас на рисунке, их продают живьем, поэтому можно просто живьем купить, но надо, конечно, выковырить из нее там все внутренности и ее поставить, да? вот она вот такой в таком варианте она долго простоит и у вас может быть она там она будет требоваться в разные сектора, переносить ее можно, поэтому можно даже вот самим сделать, скажем, так вот такое средство защитное. подскажите вот пожалуйста, зубы нельзя лечить? Можно, можно. Почему нет? Можно. Если входная дверь на юго-востоке, можно соляное лекарство поставить. Вот, смотрите, то есть когда у нас вот эта вот звезда болезни еще прилетает, да, мы можем поставить еще просто соляное средство. То есть в, вот тык как еще раз говорю, либо вот э, на складе у нас здесь еще монетки, да, металлические, потому что нам нужен металл, да, и э, еще мы можем поставить соленое средство, но не соль, вода, монеты, как вот мы от пятерки ставим, да? потому что все-таки двойка это у нас звезда, она хоть и тоже, ну, тоже одна земляная, да, можем поставить, но, в общем-то, мы ставим не соль, вода, монеты, а просто соляное средство, просто воду наливаем, э, вернее, воду наливаем соль и просто ставим вот такую воду просто обыкновенную, соленую имеется в виду. Я поставила банку с солевым раствором на Востоке еще в феврале. Сейчас и тарелка, и банка сильно покрылись солью снаружи. Что делать? И не теряют ли они от этого функции? Они будут покрываться снаружи, конечно, солью, потому что соль с водой испаряется, да, и соль будет кристаллизоваться, кристаллизоваться как раз и на банке, и на тарелке. Так пусть она у вас стоит до конца года, потом все это выкинете, и все. Не надо ее трогать, не надо ее мыть, просто она будет так кристаллизоваться, это правильно. Она и будет снаружи, да. Нет, как раз функции не теряются. Нет, это защита. Можно маленькую тыкву на ручку двери повесить. Ну, повесьте, попробуйте. Обычно ее ставят, да, потому что тут она не звенит, ничего, как бы ее просто ставят. Если в этой комнате никто не находится, не спит, она стоит пустая, то, но там бордовые занавески покрывалы, Это будет влиять на жителей, если они не имеют ГУА-4, но являются престарелыми, будет влиять. Если в этой комнате никто не спит, и вы ей не пользуетесь, этой комнатой, то все, забудьте про, про эту вот звезду болезни, и не все. И все да? То есть это как кладовка. Ну, ну что, вы не часто там бываете, поэтому она не будет на вас влиять. У меня стоит на рабочем столе черного цвета пирамидка. Из это ее убрать не красной, но треугольной формы. Ну, треугольник – это вообще-то, конечно, пирамидка. Это вообще символ огня. Да? Будет подогревать звезду. Будет лучше убрать на этот месяц, Алена. Лучше убрать. Угу. Так. Ну, что мы делаем, да? То есть, опять же… Мы не принимаем никаких важных решений. Так, а я... Стоп, я уже переключилась, сори. Все понятно, надеюсь, да? По, вот по звезде двойки, по юго-восточному сектору все понятно, да? Если в этой комнате собака живет, ну, собака что живет? Может заболеть, наверное, если двойка будет на нее влиять, если она живет, может заболеть. Тоже какие-нибудь витаминчики ей подавайте. У нас же есть тоже для собак всякие витамины. Вот попоите ее какими-нибудь витаминчиками, покормите. Так, следующий сектор у нас южный. Звезды на месяц. А мы про месячные говорим как раз сейчас, Лаура. Мы про месячные звезды говорим. Так... Ольга, северо-восток, балкон и бал, или балкон с комнатой? Так, это, наверное, не ко мне вопрос. Наверное, вы с кем-то там переписываете, да? Ну, опять же, еще раз, расселение звезд – это отдельная тема. Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим про комнаты. Итак, южный сектор. Годовая там двойка. Поэтому весь год люди, которые родились в год лошади, люди, у кого ГУА-9, женщины от 15 до 30 лет, ну, девушки, будем говорить, да, от 15 до 30 лет, на вас влияет годовая звезда-двойка, поэтому вам весь год, в общем-то, нужно с собой носить вот эту тыковку-гулу. Если вы живете, спите или работаете в южной комнате, тоже вот там держите вот эту тыковку-гулу. И в этом месяце к вам Прилетела еще семерка. И семерка, конечно, негативная звезда, потому что она приносит кражи, ограбления, сплетни, ссоры. И еще она у нас из дворца Дуй, да, из западного дворца эта семерка. И связана еще у нас вот с ртом, горлом, да. То есть могут быть всякие вирусы, заболевания такие вирусные, поэтому могут быть вот такие простудные заболевания. Ну и не дай бог еще вот ковид, который также передается. Поэтому сектор считается неблагоприятным. Здесь, конечно, все средства защиты от двойки мы сохраняем весь год и не принимаем никаких важных финансовых решений. То есть люди, которые используют активно вот эту комнату южную, либо у вас на дверь прилетела, то есть на входную дверь, это звезда семерка. И там уже есть двойка. То есть всегда аккуратно принимаем какие-то финансовые решения, всегда советуемся с кем-то, да, и э, проверяем сигнализацию, замки в доме, окна, чтобы хорошо закрывались. Проверяем проводку, потому что семерка – это еще звезда пожаров. Всегда, когда уходите, проверяете, выключили ли вы все электроприборы, потому что, опять же, вот, вот вчера только показывали по телевизору, да, у нас на Тверской был пожар осенье 19 века что очень обидно поэтому вот так внезапно в красногорске тут тоже у нас был пожар очень серьезный который сутки не могли потушить в общем-то это все конечно знаете что пожар это такое стихийное бедствие что ужасные наводнения вот поэтому все проверяем очень просто вот обратите на это внимание и не рассказывайте никому о том что вас долго не будет дома проверяйте Сохранность вещей, никуда, если вы куда-то едете в поездке, не, не отпускайте от себя никакие сумки, и опять же там не постите, не постите какие-то картинки, какие-то фотографии в соцсетях, да, что у вас нет дома, потому что риск кражи очень высокий, очень высокий. И, конечно, держите, вот как я написала, держите рот на замке, чтобы не было никаких сплетен, никаких разговоров, потому что вся ваша информация, которую вы будете рассказывать, она будет принята, может быть, неправильно, либо по-другому истолкована, и, в общем-то, вы же будете виноваты. Поэтому здесь вот нужно быть очень аккуратный с тем, что вы говорите. Вся эта информация, как могут, может быть, повернута против вас, да? поэтому не провоцируйте вот такие вот вещи. То есть не надо входить в какую-то оценочную зону, то, что говорят другие люди они потом между собой договорятся а вы останетесь виноваты поэтому здесь вот э, обращайте внимание на, на это на эту часть вашей жизни и вот как раз мы ставим э, стеклянную вот эту вот вазу либо стеклянную банку с водой вот в защите э, защиты э, ну, чтобы защититься от семерки, да, потому что вода будет контролировать огонь, и у нас как раз вот эта 7 звезда, она металлическая, и она красная, да, то есть и как раз вот здесь вот и металл, вода ослабляет металл, и, в общем-то, красный цвет, он тоже ослабляется водой, контролируется водой. Поэтому здесь тоже можем использовать вот это средство. Белый холодильник подойдет для защиты как металлический предмет на юге? Да, подойдет, Да. Синей вазы нет, значит просто стеклянную вазу, либо стеклянную банку. Просто Ну просто синий цвет, опять же, усиливает стихию воды. да. Здесь уж вот я идеально написала, но если нет синий, конечно, не побежите специально покупать. Да? То есть просто здесь, значит, используйте просто банку, ну либо вазу прозрачную, из прозрачного стекла. Если на юге кухня, то там просто тыкву-гулу держать или синюю вазу с водой. На юге можете поставить просто банку с водой, да, и тыкву-гулу поставить тыкву-гулу на весь год синюю банку с водой на месяц козы вот. угу. здесь надеюсь тоже все понятно в общем то никаких сложностей особенно нет юго-запад прекрасный сектор он прекрасен вообще, ну вот для всего в этом месяце, месяц козы, особенно для беременности рекомендую использовать, потому что всегда есть вопрос с зачатием, у кого у пары стоит вопрос с зачатием, да? то есть нужно опять же создавать на уровне фен-шуй такие условия. Вот они как раз на юго-западе будут созданы в, этом, в этот месяц козы, поэтому перетаскивайте туда либо туда кровать на юго-запад да, вашего дома, либо просто спальное место себе там организуете, либо просто используете этот сектор для того, чтобы заниматься этим процессом зачатия, либо вот спальня на юго-западе, значит, тоже вот высокий шанс, еще юго-западный угол этой спальни можно кровать переставить, то есть высокий шанс, что беременность может наступить. Опять же, это... Легкие деньги, девятка ⁇ это легкие деньги, то есть увеличение дохода, может быть премию какую-то дадут или еще что-то такое, какой-то будет э, транс внезапный, да, денежный, ну, поработайте, получите что-то такое, да, вот такое больше, может быть, чем, э, чем э, ожидали, то есть такие неожиданные деньги, то есть может прийти новая работа, новое знакомство, потому что девятка ⁇ это звезда такая тоже радостная, как я уже говорила, да, звезда праздника, радости, и новое знакомство, она также приносит. Продвижение, инвестиции, радостные события приносит. То есть это отличный сектор, то есть практически благоприятен для всего. Если входная да, дверь на юго-западе, то вам повезло. В общем-то, у вас все, в этом месяце должно пройти все хорошо. То есть вот э, радостные события. И, конечно, что мы хотим? Мы хотим активизировать этот сектор. Да? То есть проводите в этом секторе много времени. Можно там работать, поставить туда кровать, либо рабочий стол, заниматься долгосрочным планированием, в общем-то максимум времени, даже отдыхать там хорошо, да? то есть максимум времени проводите. В этом секторе. И, конечно, для активизации девятки можно зажигать свечи или поставить красную лампу, да, то есть вот чтобы у нас огонь, всегда там этот сектор лучше освещать. Если у вас входная дверь на юго-западе, то можно просто держать даже там свет включенным постоянно, да, чтобы вот эта вот денежная энергия приходила и была всегда активна. И в этом секторе можно делать длительные активизации, конечно, если, опять же, натальные звезды у вас хорошие, да, то есть если вы уверены, что у вас натальные звезды там хорошие, тогда можно делать активизации весь, на весь месяц, поставить там какой-то активизатор. А, угу. Если нет юго-западного сектора, что делать? Ну, не повезло, значит, вы не можете использовать энергию этой звезды. Вот то, что я могу сказать. Есть средства коррекции. Опять же, мы не будем сейчас говорить об отсутствующих секторах. Это не тема нашей сегодняшней встречи. Но есть, да, у нас есть курс на эту тему. Вот можем, можно корректировать. Так, ну в общем-то я надеюсь, да, что все понятно и у нас северо-восточный сектор, юго-западный сектор, мы вот его активно используем в этом месяце. И западный сектор. К сожалению, у нас западный сектор испорчен, да, там годовая девятка – это хорошая звезда, но прилетела в этом месяце пятерка к этой девятке и, в общем-то, испортила всю картину. То есть здесь может быть потеря дохода, ухудшение здоровья, ухудшение в отношениях, то есть сектор сразу стал неблагоприятный, этот сектор. И что мы тогда делаем на Западе? Конечно, мы не используем этот сектор, да, то есть не проводим там много времени, ставим туда защитное средство, соль, вода, монеты, о котором я говорила раньше, не буду повторять, не делаем там активизации, так же, как на Востоке, то есть мы никаких активизаций не ни долгосрочных, не краткосрочных, то есть мы не делаем в доме, в пятерке, не делаем. То есть если на улицу мы в пятерку еще можем походить куда-то, да, по цемень, как мы говорили, то здесь никаких активизаций ни, на вас, ни в восточной комнате, ни в западной мы не делаем. Мы можем носить с собой брелок пагода и откладываем важные дела на другое время. Да? То есть вот как талисман с собой там брелочек пагоду можно носить как защита от пятерки, особенно если у вас ГУА-7. Ну, маленькие девочки, наверное, можем тоже как-то, если там со здоровьем что-то будет связано, то можем им повесить такой брелочек на ключи, либо на шею, либо в кармашек как-то пришить, да? То есть это для маленьких девочек именно до 15 лет будет влиять этот сектор. И, соответственно, вот... На западную дверь лучше повесить колокольчик, если у вас пятерка прилетает, опять же, месячная пятерка на дверь на входную. То есть если у вас дверь входная в западном секторе, то тоже мы таким же способом, как мы про восточный сектор говорили, мы на дверь вешаем колокольчик, либо музыку ветра, и либо кладем под коврик 6 монет, да, связанных, вот, металлические монетки, 6 штучек, связанных, кладем под коврик ну и убираем из сектора все предметы красного цвета потому что чтобы не провоцировали вот эту вот энергию э, пятерки ну если там кухня и плита значит там кухня и плита это ничего страшного Если там пятерка то есть если вы там опять же не спите не болтаете с подружками бесконечно до да, каждый день по, по 8 часов на кухне то есть вы используете только для приготовления пищи плита надо смотреть, где она стоит там в этой кухне, да, то есть, ну, в принципе, кухня, как бы, это не очень страшно, да, то есть вы не 8 часов там не, не живете в этой кухне, поэтому, если вы, ну, действительно ее используете долго, да, то есть, может быть, там работаете, кроме того, что вы готовите, там вся семья собирается для ужина или там для завтрака, да, еще там работаете, то это, конечно, активная комната, тогда тут надо все средства защиты применять, если же нет, то ничего страшного. Угу. Так, ну вот мы все с вами посмотрели э, сектора, все разобрали, все средства защиты разобрали. Э, я надеюсь, что вам эта информация будет полезна, и вы будете ее применять. Э, кстати, по десятибальной шкале нацените, пожалуйста, нас, насколько вам понятно и насколько вам полезна вот та информация, которую я сейчас рассказала. Вот, вижу десяточки, спасибо вам большое. И по традиции мы, конечно, я со своей стороны, да, вам хочу еще сделать подарок, активизацию по цене. У нас в соцсетях мы размещаем активизации, так и называются у нас прогулки на выходные, да, то есть это там не только прогулки. Ой, спасибо большое. Спасибо большое, все доступно. Спасибо. Угу. Запись будет. Мы размещаем там, называется у нас рубрика «Прогулки на выходные», но ну, там не только прогулки, там активизации, но вот еще у нас есть такая возможность использовать такую самую сильную активизацию цемень, самую такую легкую и приятную, которая дает нам удачу без усилий, которая дает нам счастье во всех делах. Это называется активизация «Птица падает в гнездо». И будет она у нас 5 июля в час петуха. Час петуха здесь указан по китайскому календарю то есть 17 до 19 часов. Вы можете, опять же, как Наташа говорила, воспользоваться нашим калькулятором расчета солнечных двух часовок на нашем сайте и пересчитать время на ваше местное. То есть я здесь указываю не московское время, а год вот по китайскому календарю. Час петуха – это с 17 до 19 часов. Используйте местное время, вот пересчитайте уже сами на э, свое время. Да? И э, направление северо-восток. То есть вы вот уже знаете, какие направления у вас есть в доме. Соответственно, там нужно просто сидеть. То есть нужно идти в северо-восточную комнату вашего дома, и э, просто сидеть и э, как бы, загадать желание, можно заниматься какими-то делами, там соответствующими соответствующими вашему желанию, можно сделать какие-то важные телефонные звонки, можно заниматься планированием, можно устанавливать отношения, можно там на сайте размещать резюме, э, анкету, да, там или посылать резюме. То есть все, все, все, что вы хотите сделать, делайте вот в это время. Во время этой активизации. Работает вот просто, ну, у кого-то, конечно, сработает быстрее, у кого-то сработает медленнее, да, то есть, ну, вот я просто получала мгновенные результаты совершенно фантастические, которые мне даже и думать не могла, что такое вообще может быть вот во время проведения этой активизации. Поэтому, конечно, это многое зависит от удачи, многое зависит еще от других факторов. Почему активизации не работают? мы говорим на отдельном, на нашем курсе уже отдельным прямо вот таким блоком, да, то есть вот но эта активизация по цементу нельзя, всеми любимые, да, не подходит эта активизация людям, которые родились в код кролика, Ничего плохого не будет, потому что вы просто сидите, да, но, тем не менее, в общем-то, она не будет работать, скорее всего. Хотя можете попробовать, потому что такая вот активизация, она, ну, как бы, очень полезная. Но вот по классике, да, она будет этот день сталкиваться, потому что он является этот день вашим личным разрушителем. Опять же, как Наташа говорила, что если вам разрушение полезно, да, столкновение полезно, то можно использовать. Если не полезно, то лучше не надо. Вот. Да, можете делать в это время консультацию, Марина пишет. Да, можете делать, конечно, вот. Поэтому очень хорошая активизация, очень сильная активизация, поэтому вот используйте, пожалуйста, ее, как я уже сказала, ее очень просто делать. Просто вы в это время в секторе, в северо-восточном секторе вашего дома и занимайтесь теми делами, которые вы хотите, да, чтобы вот что-то случилось. То есть в этом направлении вашего, к вашей цели вы движетесь. И раз уж мы заговорили о ЦИМЭН, да, я хочу напомнить, что у нас начинаются, уже в скором времени у нас будут открытые мастер-классы по стратегиям Цемент Дуньзя, где мы будем изучать более серьезные темы. да, То есть кроме активизации мы еще будем изучать там выбор времени, мы будем изучать еще возможности реализации наших задач и проектов, и как себя вести. В это время, да, то есть вот соответствовать времени, как вписаться в это время, вот как мы когда активизацию делаем, мы, в общем-то, вписываемся, да, вот в эту структуру времени, потому что время у нас неоднородно, и каждое время не может быть, то есть любая минута или любой час, да, потому что мы китайских двух часов, как говорим, в китайском календаре час длится два часа наших то есть каждый час в китайском календаре, он не может быть благоприятный для всех и не может быть благоприятный для всего. И вот как это увидеть, как это использовать для того, чтобы мы получили результаты в нашей жизни, те, которые нам нужны, например, как сходить, попросить, например повышение в зарплате, да, к начальнику, чтобы он не отказал, или как, например, наоборот, отказать так, чтобы человек не обиделся, да, вот буквально недавно я делала консультацию, и вот был такой запрос, да, как же мне отказаться от должности так, чтобы не было потом репрессий, или, там, чтобы начальник как бы воспринял это адекватно и, в общем-то, не было потом никаких-то ну, да, каких-то проблем на работе. То есть это, это бытовые такие задачи, это действительно те задачи, которые мы решаем каждый день для этого не нужно, в общем-то, каких-то, ну, как сказать приготовление таких да вот нужно просто в правильное время то есть используя вот это вот тем более что есть у нас сроки определенные какие-то да то есть мы когда можем выбирать время мы выбираем время когда мы не можем выбирать время соответственно нам надо в эти сроки уложиться когда нам например нужно на ответ вот три дня давить, да, нам, нам надо когда-то вот сказать это все что мы там отказываемся и нам нужно сказать так чтобы вот опять же не получить никаких там пинков <зад>, да, под зад, вот, от начальства потом чтобы не не было никаких последствий ни в финансовом плане, ни в отношениях. То есть нам нужно правильно действовать. И вот мы будем этим заниматься на стратегии в У нас будут открытые мастер-классы, на которые я вас приглашаю. Вот, Лена, скиньте, пожалуйста, еще раз ссылочку. На эти открытые мастер-классы можно уже записаться в предварительный список, потому что он у нас есть и пополняется. Можете написать просто линии Пироговой, если у вас такое желание возникло. Ну, в общем-то, больше вот об этой теме, о том, как использовать вообще искусство цемент да, конкретно вот для улучшения нашей жизни, для получения результата, конкретного результата, мы с вами будем говорить как раз вот на открытых мастер-классах. Угу новичках подойдет кто в самом начале пути алена скорее всего вам будет сложно я вам сразу говорю да но это очень интересно и это очень самый практический курс на мой взгляд вот из всего как бы из, всей, из всего потока информации, да, вот в китайской метафизике цемент нельзя, искусство цемент друзья именно стратегии цемент друзья Это самый практический курс, потому что, ну вот как бандзы вам скажет, например, когда вам сходить к начальнику, чтобы попро... вот чтобы он вот чтобы отказал, чтобы вы ему вернее отказали к ну, предложение да, вот он вам говорит, перейдешь вот на ту-то должность, вы туда не хотите, да? Как вот вам отказаться, чтобы вот он вас не выгнал потом с работы, да, или не, там, не урезал вам премию, там, или чтобы сохранить отношения, чтобы ничего там дальше не последовало никаких репрессий. Ну, вам какая вот э, фэншуй вам скажет об этом, как вам поступить? Нет. Бадзы вам скажет, как вам поступить? Нет. Ацементу нельзя вам скажет. То есть это вот мы каждый день с вами принимаем какие-то решения, мы с вами каждый день действуем, поэтому э, это очень практичный курс, очень практический курс и новичкам сразу говорю кто не знает бандзы еще даже не фэн-шу я говорю это бандзы то есть кто не знает цены будет сложно но не боги горшки обжигают у нас сейчас прошел курс по оракулу на котором, на котором было много новичков действительно было сложно но по отзывам курс интересный курс понравился и в общем-то это действительно тема которая Стоит, стоит изучение, скажем так, да, стоит изучение. Если у нас кто-то сейчас присутствует, вот кто проходил из новичков на школу Саракула, расскажите, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. Под вот Маргарита пишет, недавно подобрала час, когда отправить рабочее письмо начальнику, который наезжал на женщину на работе. Отправили начальник замолк, тишина. Вот, спасибо большое. Да. Поэтому, если вы готовы, то есть у нас для новичков, конечно, там будут предварительные... Водные занятия, и мы, конечно, вас подведем да, к пониманию, что мы там видим в карте цемени, как мы ее трактуем. Но будут схемы, будут шаблоны, будут прям вот таблицы. Этот курс тоже наполнен такой вот справочной информацией, поэтому все вы сможете изучить, да, все вы сможете подобрать и изучить, и понять, как это делать. Поэтому там очень много будет примеров, там будет практика. У нас в курс прямо входит практика. И все вы разберетесь. То есть, если не разберетесь, у нас будет чат, на котором мы, опять же, э, ну, с обратной связью, да, где вы сможете задавать вопросы. Вот Юл пишет. Начала с нуля ракула чтения жизни. Было супер. Немного, чуточку сложно поначалу, но потом восклицательные <связательно> знаки. <связательно> Спасибо, Юл. Да, потому что, конечно, новичкам еще раз, да, когда только входишь вот в эту тему, конечно, будет сложновато. Но... Потом, как, как, как да, говорят, что аппетит приходит во время еды. Да? То есть потом вы разбираетесь, потом это просто вот фантастика, супер. Вообще просто э, самый лучший курс – это вот как раз стратегия цементинзия. Угу. Кто-то в чате спрашивал про аметист в этом месяце. Как его можно применять? Аметист мы можем поставить в, в северо-восточный сектор, где нам нужно восьмерку поддержать. Вот аметист – это вообще такой камень богатства, да? И вот нам нужно восьмерку поддержать. На севере можно также использовать, да, потому что восьмерка у нас месячная прилетела на север, поэтому на севере можно поставить аметист для поддержания восьмерки. Угу. Вот Вот Ольга пишет, и наушники у дочки нашлись, и сын воспользовался счастливым случаем в суде. Ольга пишет, да, здорово. Здорово. Переходите по ссылке, записывайтесь на открытые мастер-классы, вам придет письмо с указанием даты и времени наших открытых мастер-классов, конечно, опять же, будет число мест ограничено, поэтому вы сейчас уже можете забронировать это место на этом мастер-классе на стратегии, и, пожалуйста, встретимся, буду рада поделиться своими знаниями с вами. Вот, вот, Ольга пишет, благодаря вашему уроку «Моракула». Спасибо большое, Ольга, да, что вы написали обратную связь. Благодарю. Угу. Сколько стоит курс БАДЗы? Нужно было спросить у Наташи, потому что я не в курсе. Вот И вы уже третий раз там задаете этот вопрос, да, я просто не в курсе. Я БАДЗы не читаю, это нужно спросить у Наташи. Либо Лене Пироговой напишите, пожалуйста, письмо с запросом, она ответит. Вот все курсы по Цимень просто волшебные, Маргарита пишет, спасибо. Сколько стоит курс ЦИМЭН, это тоже к Лене Пироговой, она наш продюсер, мы как раз на открытых мастер-классах, у нас будет специальное предложение для участников этих открытых мастер-классов. Если, опять же, вы хотите уже писаться, то у нас тоже есть специальное предложение для участников от предварительного списка, поэтому напишите Лене Пироговой, она вам ответит по стоимости, и вы запишетесь куда-то. Угу. Информация. Супер, спасибо вам. Благодаря урокам оракула выбрали дочери машину, выбирали долго. Надежда пишет. Тоже супер. Угу. Вот, а я нашла в парке свои потерянные часы, Елена. Тоже здорово. Вот видите, цемень, цемень работает, да. То есть, и стратегия, конечно, это то, что нам, нам необходимо каждый день, и то, что мы с вами. Делаем действия каждый день. Не хотелось бы, чтобы мы какие-то решения принимали либо действовали как-то впустую. Да? Хотел, хочется получать результаты, то есть быть эффективными. И вот как раз цемень нам позволяет быть эффективными, получать те результаты, которые нам нужны. Не просто так, что случится, да? посмотрели, там, ну, ну, что будет, то будет. Нет, мы хотим получать результаты, которые нам нужны. И вот ну, искусство цемень позволяет это сделать. Друзья, мы уже с вами сегодня... Наверное, вы устали, я думаю. Поэтому я заканчиваю свою часть выступления. Надеюсь, она была вам полезна. Еще раз, Лена, бросьте, пожалуйста, ссылочку на наш открытый мастер-класс, где можно записаться на ЦМИ. Вот сейчас можете записаться на открытый мастер-класс, либо просто напишите, пожалуйста, письмо Лене Пироговой с запросом, в ответ на любое письмо от Натальи Пугачевой. Вот сегодня вы получили письмо с приглашением на эту встречу, на этот э, вебинар. Вот в ответ на это письмо или на любое другое письмо можете написать запрос Лене Пироговой, и она ответит вам. Угу. Направление э, активизация 5 июля. Надежда пишет. Сейчас секунду я поднимусь вверх. Северо-восток ⁇ это сектор, или достаточно повернуться спиной на северо-восток, час петуха. Нет, лучше посидеть там два часа, потому что птица падает в гнездо, это вот не на 5 минут, да, то есть она садится прямо в гнездо, это то есть такая специальная активизация. Нужно сидеть там вот эти вот, ну, минимум полтора часа, то есть нужно прямо там посидеть. Угу. Вот Ирина пишет, сколько бы ни стоил курс, он бесценный в практическом своем применении. Сейчас трудно представить, как раньше жила без этих знаний. Спасибо вам, Татьяна. Ирина, спасибо вам большое, что вы с нами. Я очень рада за успехи своих учеников. И уже даже в рамках курса люди начинают, студенты наши делятся своими результатами. Это очень впечатляет и вот очень мотивирует и очень вдохновляет. Поэтому приходите к нам учиться. И будем рады, если... Очень большое количество людей станут счастливее, успешнее, удачнее. То есть я вижу для себя вот такую миссию. Мне очень нравится, когда люди начинают получать результаты лучше, чем были до того, да, начинают жить лучше. И это очень вдохновляет меня. Поэтому я, я очень желаю вам да, изучить вот эти знания, как древние знания, которые к нам пришли, и использовать их на благо вас, вашей семьи, ваших клиентов. Вот наша миссия школы такая, ну, наших преподавателей, да, вот, которые я сейчас озвучила. Мы хотим, чтобы вы жили лучше. Северо-восток это по географии или нет? По географии. Северо-восток, Оксана, это по географии. Угу. Маргарита пишет, все, кто проходит ваши курсы, Татьяна, влюбля влюбляются в всегда. навсегда. Да, меня это тоже очень радует, потому что я сама обожаю цимэнь, и это действительно волшебное искусство. Просто волшебное искусство. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами так долго сегодня. Запись, еще раз, кто не слышал, скажу, что запись будет на нашем канале YouTube. Включайтесь и подписывайтесь на наш канал. И всем хороших выходных. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.